Да. Перед тем, как вы начнете снимать эту крышу, вам надо будет, значит, подъехать и мы с вами вот эти все узлы, что, зачем идет, на какой глубине, какую доску ставить и как это все собирать, угу. я вам распишу. Угу, хорошо. Вот. Благодаря этому вы сможете избежать всех ошибок, которые у вас предстоят, особенно если, ну, вы просто не делаете это каждый день. И для вас это, но ну, не не не не такая прям. Ну, да, да повседневная задача это не хлеб порезать uh -huh. взял да порезал и все да Согласен. вот поэтому вот такие моменты теперь следующее смотри что я увидел дальше это кстати вот у меня часто клиенты думают а там большие серьезные объекты там еще там что-то нифига подобного от размера объекта как бы умный подход когда по грамотному он не, не зависит нифига uh -huh. то есть заранее думать принято везде если хочешь чтобы нормально получилось Значит, вот здесь. Есть нюанс следующий. Вот у вас есть граница между кирпичом и блоком. Угу. У вас там внутри должна быть связка. Они связаны. Связаны да. между собой. Все. На отлично. уровне. На каждом уровне. Отлично. Хорошо. Идеально, если это будет прям сетка такая. И она туда. Но там эти длинные проволоки, ну не проволоки, а эти. Арматурины. Да. Они. Нет, эти как. Не остались там. Ну, пластины такие длинные которые прикручиваются ага. То есть они здесь скручиваются здесь а потом вот такие идут связки вот здесь до да, все вот понял вот угу, угу. ну хорошо хорошо еще нюанс такой когда будете снимать крышу так. вот у вас уже вот там этот самый шпильки угу. э, шпильки у вас уже там заложены угу. под мой значит э, есть есть такой момент. Вот так две, две руки сделай, рядом положи. Вот смотри, вот Сейчас я уберу чуть-чуть, вот так. Вот, вот так я делаю, да? Угу. У тебя каждый, кажд, каждая ладонь чувствует свое усилие, да? И они угу. проминаются по-разному. Угу. Теперь одинаковое. теперь смотри. Теперь мы берем вот так. О, он рулеткой прижми, да и все. О, теперь просто в руках держи. Теперь смотри, вот я mm -hmm. усилий меньше на на ладонях. Mm -hmm. Все на себя всю нагрузку берет вот эта доска. Mm -hmm. Точно так же, точно так же и вот здесь вот мы берем и эти две конструкции разнородные из разных материалов с разными свойствами и разными фундаментами. Mm -hmm мы их связываем единым ар... армопоясом mm -hmm. армирующим таким образом если вдруг у вас здесь пойдет усадка фундамента либо здесь у вас там что-то будет не так этот армирующий пояс он возьмет на себя нагрузку распределит ее и крышу у вас останется стоять на том месте где она есть mm -hmm. понимаешь yeah. много там ничего не надо Просто выставить опалубку сантиметров 20 залить сверху этого блока и вот этого вот всего хозяйства. После этого можно уже собирать крышу. Mm -hmm. Это важный нюанс. Mm -hmm. Благодаря этому у вас просто крышу не порвет, если, не не дай бог, вдруг начнет вот эта вот пристройка отслаиваться. Mm -hmm. Когда mm -hmm. по стене пойдет трещина, пенка ее уже не залечишь в этом. Сам понимаешь. Mm -hmm. вот. Такое бывает. Такие нюансы тоже часто случаются. Ну, в принципе, все. Хорошо. Есть еще тут много разных других моментов, но э, сейчас пока что, э, ну, на данном этапе вам вот вот эти две вещи важны. Угу. То есть первое, это армопояс, и второе, э, вот эти вот узлы, то есть каркасы, всю эту крышу, когда будете собирать уже по-нормальному, -нор -по вам важно сделать, выставить уровень, Сразу так, чтобы у вас и лишний.